Всем привет! И сегодня о том, почему меня не устраивает моя жизнь. Например, меня не устраивают мои отношения. Это со мной что-то не так, или мир такой злой, что не дает мне то, что я хочу, да? А знаю ли я вообще, чего я хочу? Вообще, в глобальном смысле, каждый человек Проходит какой-то жизненный опыт, который мы воспринимаем как проблему, да, огромную проблему, горе, несчастье. Это как урок, урок для прохождения на новый уровень. Смотрите, как это происходит, переход с одного этапа на другой. Вот представим женщину, да, в платьичке, в таком красивом женщина, И вот у нее есть мужчина. Так, как там мужчина рисуется наоборот. И вот у нее есть мужчина. И вот по каким-то причинам там он не устраивает, и он не слышит, не понимает, он ее ревнует, гнобит, не дает свободы. И как она реагирует на него. Либо там защиты не дает, да. Как мужчина не проявляется к ней. То есть отношения в минусе. У женщины много вариантов выбора реакции на такое поведение. Но чаще всего эта реакция такая: Ты козел, ты дурак, ты дебил, ты меня не слышишь. Почему ты ведешь себя как сволочь? Ты тварь ненормальная вообще я тебя ненавижу. И все это в такой грубой форме, в форме скандалов и так далее. Почему она это делает? Потому что он такой плохой. Не совсем так. Потому что она позволяет себе быть вот такой. Почему она позволяет быть себе такой? Потому что она, скорее всего, выросла в, детской, в детстве в такой обстановке, в которой это было нормой, такое поведение. Да? Конечно, есть определенные чувства да, у любой женщины, которая ведет себя вот так. В принципе, эти чувства возникнут. Но... Почему одна женщина получает того партнера, которого хочется ей, а другая не получает? В первую очередь женщина должна понять, что пока она проявляет вот эти негативные чувства, она как бы посягает на свободу человека и говорит ему «ты не должен быть таким, ты не должен быть таким, ты должен быть таким, как я хочу». И, по идее, она нарушает закон, нарушает закон свободы выбора человека. В первую очередь, нужно это прекратить и понять. Вот он такой, какой он есть. Что я могу с этим сделать? Я могу его попросить измениться в спокойной форме. Дорогой, мне не хватает вот этого, вот этого. Когда этого нет, я чувствую, что у меня вот такие неприятные чувства – я хотела бы вот так, чтобы мне было спокойно, безопасно, я могла как-то быть счастливой рядом с тобой, дарить тебе любовь и счастье. Что мы можем сделать? Потому что у меня есть такие потребности, мне это очень важно. Если он не закрывает свои потребности, она знает, что он-то здесь не причем, но у нее есть чувства, которые формирует не он. Об этих чувствах заботится она сама. И таким образом она понимает, куда ей деть эти чувства, как ей удовлетворить свою потребность, чтобы быть счастливой. Таким образом, ментально она начинает формировать новые качества мужчины. Да? Он ответственный, он заботливый, он целеустремленный, он слышащий, понимающий, доверяющий, сохраняющий мою свободу. То есть он позволяет мне заниматься любимым делом, реализоваться, встречаться с подругами, да, и ну, чтобы у меня было время на себя, скажем так, да, а не чтобы я в нем растворилась. И вот она нарисовала этого партнера, и тогда ей уже понятно, куда ей идти. В каком направлении, чтобы позаботиться о своих чувствах и их реализовать. И что же нужно, чтобы в свою жизнь привлечь вот с такими качествами партнера. Иметь такие же качества самой. Быть любящей, доброй, нежной, гибкой. Выражать признание своему мужчине. Но вот эта женщина, которая критикует, она критикует почему? Потому что ей нужно вылить свои чувства. Она сюда не уходит, а продолжает делать вот это, критиковать, унижать, заставлять и так далее. Потому что вот здесь есть страх одиночества большой. Она знает, ну или чувствует, скажем так, что где-то в глубине души я недостойна того, чего хочу, и поэтому она себя так ведет. Лучше с таким, чем вообще ни с кем. И этот страх одиночества заставляет ее либо вообще просто выходить недовольной, молча, не выражать свои чувства. Если я скажу же, он уйдет, да? либо выражать чувство вот таким образом через жесткую критику, агрессивную, через давление. Поэтому, когда в ее голове уже сформировался образ мужчины, с которым она абсолютно счастлива, ей понятно, что ей делать. И если она с этим не договорилась, она не боится остаться одна и уходит, и в ее голове уже есть образ того человека, с которым она будет счастлива. И она будет прекрасно знать, как ей делать выбор, на что опираться, да, когда она знакомится с мужчиной, куда ей смотреть. Получается, что у нее сформированы ценности отношений. Да для чего ей мужчина с такими качествами? Чтобы отношения были вот такими, вот такими, вот такими, да? Чтобы я чувствовала вот такие чувства. Я чувствовала защищенность, безопасность, я чувствовала любовь, нежность, заботу, страсть и так далее. Она осознает, в ее сознании есть уже эти чувства. И тогда в мире появляется такой мужчина, который ей нужен. Но. Опять же, если она вот на этом пути, пока она идет до этого мужчины, и вот здесь, где-то на этом пути появляются те мужчины, которые ее не устраивают, она снова начинает агрессию на них изливать. Малейшая какая-то агрессия к мужчине присутствует, этого не дастся. Потому что на этом пути нужно научиться смотреть на положительные качества мужчин. Если вообще не нравится, вообще не смотреть. но ну, есть он где-то там, но пусть. Я не хочу туда смотреть. Поэтому избавляйтесь от агрессии, проходите эти уроки, переходите на новые жизненные этапы. Развивайтесь. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.